Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнат Киллаксис Геймс, а мы дождались, вышел Project Playtime, Попи Playtime, можно назвать это третьей частью. Эм, поклянчили ранний доступ, дали ранний доступ, конечно, отзывы, ну, блять. Но это, мы этот трейлер видели, этот трейлер стандартный, мы его видели. Вот. Э, дали ранний доступ, получается, все могут скачать, все могут поиграть, посмотреть, что там, как вообще, интересно, круто, не круто, не прикольно. Вот. Но попробуем, короче, такое, что первый взгляд оценочный Понравится, нам не понравится Но мне кажется, прикольно Я... а, Какой он классный Мне кажется, будет по кайфу, будет страшно, будет весело Вот Бля, он жрет людей Прям люто Но это вся, это вся, все, это вот наша фабрика, эта, в которой мы бегали Трэндстейшн, на трэндстейшн мы были Бля, это мамочка с длинные ноги Новых, нового, этот, Новую игрушку зовут Бокси сибу по-моему, как-то так Но посмотрим, что у нас из этого выйдет Понравится, нам не понравится Да, вот он Боксибу. сибу Здорово, можно играть за игрушки. Ах, Кайф. Скай поезд поехал хорошо. Ой. Скриншотик для себя. Ну посмотрим. Ой. Прошу прощения. Вырезать не буду, потому что, что естественно, то не безобразно. Да, свободный доступ, Эрли ССР, Пьер, welcome to. Добро за твою работу. Специалист. А, ah, я так понимаю, это обучение, да? Your... Ой, а чё она так фризит? Here, see, а different. чё она так фризит? In instance, buddy, short, а -а -а. Смотри, какая jokes. хитрая игра Смотри, какая хитрая игра а мы вот так делаем. Да, я понял. Ну ничего, ничего страшного. Макс... А, максимальный FPS 30. Давайте-ка мы 360 сделаем. 30, блядь. О! Вот, вот так гораздо лучше все. Но настройки у игры, конечно, базовые, это просто забей. А, можно... Можно куляться. Типа я делаю кувырок, правильно? Тут... Оба-на. Оба-на. От третьего лица. А, короче. Нужно будет находить игрушки. Игрушки. А, охренеть кувырок. Left control это присесть. Пейс jump. Хорошо. Так. Получается, вот эти вот наши первые задания Наши первые задания, которые нужно будет сделать Здесь нужно будет Будет появляться случайным образом э, Горящие лампочки Нужно будет на них быстро нажимать Здесь нужно просто на реакцию Это самое простое И вот сверху есть игрушки, которые нам нужно будет найти И собрать кого-то Ну это вообще изи Все, супер, одна есть. Одна есть? Так, это вторая, я one, думаю, посчитаю по сложности, мне кажется, это просто... Как это были? Музыкальные клавиши. Серьезно? Три раз Три раз Изи И последнее, я считаю, что это самое сложное Давайте мы лучше, наверное, от первого лица Нужно запомнить, как они, они Вот они сейчас будут переливаться Нужно будет заполнить И потом, потом, потом, потом, получается просто прокликать по ним Да, будет сложно Случайный код будет, вот сейчас, запоминаем Ага Блядь, выше Ладно, не туда Раз, два, три И вот так И так, наверное, два или три раза, правильно? Ух ты так, так, так, так, так, так, так. Just find it and toss the парт, like this. Bring to Ага. А, ну все, вот мы получили кусочек игрушки. И нам нужно собирать их. Депозит, uh, deposit... Вот, собирать вот в эти части. See that door with блять, кто ходит в А идет пиздюк. Ну ничего, мы тебя не боимся в принципе. Да, здесь, короче, оказывается, много кастомизации, можно будет делать своих персонажей, каких захоти захотиш, блять, захочешь. Yeah, да, careful. это было близко. Хорошо, а куда? Use grape handle to swing across grape Сейчас Так, ну вот это, видимо, если ты упадешь, можно будет подняться Оно, конечно, печально, тот момент, что отзывы в стиме смешаны И положительных отзывов О! Это ж мопс наш От которого мы сбегали там это собаконожка вот ну понятное дело что игра не каждому зайдет и это ранний доступ и это далее просто так и вот это вот нужно будет опускать как только мы начнем ее опускать хадиза начнет за нами охотиться нас могут He'll похитить this every time на карте и спрятать в один из таких люков Как только нас похищают и спрячут в люк uh -oh. okay, Прячемся, stop. прячемся Бо, so he я думаю, сейчас покажут Но он там сидит the все равно Сейчас получается с ботами, вот сейчас он на нас нападет О, блядь, а что так скрипово? Вот, он нас хватает и он нас забрасывает в люк, где мы будем сидеть И получается, как только он нас закинет в люк, мы спускаемся вниз И там будет одно из заданий, которое было во время просто плейтайма Нужно, нужно... О, разработчики Сидят в подвале моем И вон, видите, все хаги И надо, получается, по этим мелким бить И ты будешь вот это сидеть делать, пока тебя не спасут А если у тебя хуёвый тиммейт, тебя вообще не спасут Ну, понятное дело, что здесь эти Понятное дело, что это боты обычные, никакие не разработчики you know Так, опускаем обратно То есть Find вот, допустим hole, Закидываешь руку и начинаешь сжать рукой И вот, ты типа спасаешь своего союзника И когда okay. нас забрасывает Now, на карту Джонни Когда нас забрасывает на карту Мы будем точно так же вместе все сидеть но я думаю, многие уже это знают, уже многие посмотрели другие ролики. <связь> Бля, какая хорошая музыка напряженная. Так, не сюда. А что так медленно бежишь? вот и короче на карте нужно уйти просто сбежать одного потеряли а то есть главное неважно сколько сколько они будут да могут сбежать ну ничего пока максимально прикольно непонятно That, right. А, ну это нам, он с нами не побежит, потому что нам просто, я видимо, дают посмотреть э, Вообще игровой процесс, чем-то делать я предлагаю одну катку сбегать, сыграть Посмотреть, что из этого получится Но звуковое сопровождение они сделали классное А что за человечки из Лего? Реально, похоже на чуваков из Лего Ну да, игра немножко подфризивает Все равно несмотря на все типа мы спаслись да вот I видите призыв know. все равно есть Ну right? no, your... ничего это ранний доступ это можно понять это ничего страшного Они голодные Где-то Под... проснись, поднимись Да ладно Сдалик заходить, не поиграть? А, это голос в моей голове А, вот он подсказывает вообще, что происходит. Так, теперь мне нужно его забирать, правильно? А как его туда закинуть? А, все, Люк сам открывается, я его вот забрасываю. Да, я понял, кто голодный. Те, кто находится в яме, они голодные, и мы должны вот так вот собирать этих трупов, ну, трупов, чуваков, и короче кормить их. Прикольно. They cannot be allowed to deliver it. он мне типа помогает <звы> все его мы отправляем <звы> а саботаж типа мы сломали все что они сделали и им нужно делать все заново А, сразу. Сразу на shift его хватаешь. Ну, пугаешь, типа, блядь, так получается, мы бегаем, пугаем их. Вот это по кайфу. Вот это по кайфу. Так, подожди, здесь никого нету. Той парт. А что той парт? Это мы бежим просто сразу на него, правильно? А что мне с той парт сделать? Подожди, я не понял сейчас немножко. Удзему интерграмм. Так, я его скинул уже. Так, ладно, пока вот это обучение немножко непонятное. Мне. А, он еще один стоит. Ну-ка. О, да, вот это я представляю, какой криповый момент мог бы быть. Tear them apart. Tear them apart Ладно. Ну, я могу каких-то хадичей просто оставлять. Я не знаю, зачем они нужны. А, все, я прошел дальше, походу. Ну понятно, ничего сложного нету. Гоняешься, бегаешь. Appalling to connect to server, чего? Not load or save correctly А, ну, видимо, какие-то работы все-таки проводятся Так, ну давайте-ка сейчас я на паузе попробую еще раз зайти И мы посмотрим, сыграем еще раз Или просто глянем такой, чисто, чисто первый взгляд Total hand uses Как назад выйти? В общем, я заходил-перезаходил Uh, ну, видимо, это сделано, потому что что? Automatically game. Ну, давайте автомат. Посмотрим, можно ли сыграть. Да, можно. Ну, видимо, потому что еще не все добавлено, не все сделано, я так понял. Uh, там еще будет боевой пропуск, где можно будет получать всякие разные награды. О! Oh! Yeah. Я зашел. Какой-то Feo3386 еще зашел к нам кастомись вот вот это вообще топ а стоп можно же выбирать можно выбирать руки да тут очень много давай вот такие сделаем а шерц пока нету у нас еще. буду фиолетовым маски нету нету нету ну надо будет видимо настроить все это дело а он себя уже вот видите сделал Так, ну я уже нажал, что ряди. Сейчас попробуем. Семь человек. У нас семь человек на карте. Может быть. Ну, я думал, кастомизации будет... А, стоп. Перки. Бег. Ну, пока у нас только бег и доступен, давайте, наверное, его и оставим. Эмоции. Ага, нету, не, нету тикетов Так, но ну это надо будет в наших настройках Сделать просто себе кастомизацию Ну, пока мы просто бегаем ждем но ну, я наверное кусочек вырежу да? пока мы дождемся все все мы все на месте мы все на месте а почему я один в вагоне погнали опа у нас есть 15 минут на то чтобы все сделать Деваги идет Где он? Так, а вот из наших уже положили Блять Охуеть Блять, вот он идет! Сука, чекай! Надо своего спасти из подвала. Своего надо спасать. Блять! Куда он ушел? Он ушел. А, блять! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну прям за мной. А почему он не юзает ничего? Бля, он опять забрал моего. Короче, нам нужно проходить вот эти вот. Но было бы классно, если бы они все постоянно были разные. Вот, я думаю, многим кто поиграет... Ладно, пусть он сам Так, ну он сп... мы спокойно играем в игрушки У нас все получается И нам нужно эти игрушки забирать Забирать и относить Так, мы сейчас спасем его внизу Вон еще один Подожди. Бля, вот это он стремно орет, нахуй Спасаем Надо выполнять задание Давай-давай-давай-давай-давай-давай Пока его нету, ну... Блядь, ну этот Хадич какой-то слабый Я не успел, не попал Блядь! Бля, это все равно крипово. А, время обновляется. Мы уже почти все игрушки нашли. Они нас спасать будут? Они нас спасать-то будут? А, одного достали. А тот, которого я спасал, он меня спасти не хочет? О, да, да, да, да, да, да, хорошо, отлично, отлично, отлично. Я понял. Короче, на каждую игрушку. Спасибо. Блядь, как они тут? Сука. Почему он за мной пошел? И кто-нибудь меня спасет? Вот эти вот голодные, типа, и нас их, им скармливают. Короче, ну, типа, и типа прикольно, очень круто. Нереально прикольно сделано. Но это надо играть вместе с друзьями. Типа, вот так вот. Одному это скучно. Это вот надо стримчик запускать. И сидеть с друзьями, развлекаться. Ну и тем более, не надо не забывать, что это ранний доступ. Ранний доступ. О, меня спасают. Это ранний доступ. А, у меня последнее сердечко осталось Нет, Блядь, у меня последнее сердечко Все Последнее сердечко было, уже все Я могу только наблюдать за ребятками а нам оставалось две игрушки достать Что ж, короче, небольшой такой обзор получился, я думаю, прикольно, мы поиграем, мы сыграем, я думаю, блять, но такая она, если правильно играть за игрушки, можно такую красоту делать и такой реально хоррор кооперативный, классный, если играть, ну, если правильно все делать.